Что сюда и кричать? Да. Хорошо. Все там. Ну, ну давай. Санечка, угу. это тебе. Я ему слово, он мне песню. Вот так называется шоу, которое вы сейчас смотрите. Принцип очень простой. Принцип очень простой. Закадровый голос говорит нам слово, а мы за 10 секунд должны вспомнить песню, в которой есть это слово. Играем по очереди. Кто меньше вспомнил, тот неделю моет посуду. Нет, тут просто лох. Мы посуду я не буду. Будешь, Саша. <свят> как миленько, даже если выиграешь. Не буду. Меня зовут Рома Гений. Сейчас будет гениально. А Саша... Как тебя зовут? Саша. Саша Зеба. Погнали. <свят> Классно? Нет. Почему? Мне не понравилось. Что именно? Во-первых, мне не понравилось то, что мы затупили. Потом мне не понравилось то, что ты пошутил про посуду. Потом... Почему? Офигенно. Хорошо, Санечка, давай на камень-ножницы-бумага, кто первый? Давай. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Лахушка. Продолжаем. И говори, время пошло, чтобы я знал, идет время или нет. Да, хорошо. Чтобы я волновался. Итак, слово номер один. Диджей. Время пошло. Диджей, дай нам звук. Диджей, дай нам звук. Время не нужно было. Один. Это группа Грибы. Допустим, да. Саша. Да. Слово конец Время пошло Я не знаю никакую песню со словом конец Время У -у -у. Реально Конец конец времени, так сказать я, ну, я могу и не думать об этом, слава богу ну, да, Давайте дальше Жуть просто какая Итак, следующее слово след Время пошло <реклянная> Я не знаю, с Я тоже не знаю. конец. Время закончилось. Женя, что за слова, дебильные? Добавляем слова. Саша. Да, да, да. Слово «пора». Время «пора» пошло. Пора, пора, даемся на своем веку. Я сейчас на себя 1, 2. Следующее слово. Пчела. Именно прям пчела? Почему не шмель? Почему не пчелка? А, пчела, пчела. А, пчела? <смех> Серьезно? Ну какая песня может быть? О, пчела. О, о. пчела. Ну все, старый пердун, ты проиграл. Сейчас самая популярная песня. Ты пчела, я Аааа. -а -а. Я не знаю этой песни. Я видел клип. Но я просто клип посмотрел без, без звука. Просто следующее слово. Звезда. Время пошло. Я звезда, он звезда, как тяжело быть звездой. Это Артур Пирожков. Жесть, ладно, поверим на слово. Воу! Это та вещь, которую не хочется проверять. Следующее слово. Встреча. Да что такие сложные слова? Встреча. Встреча. Встреча. Встреча. Я не знаю. Встреча! Встреча! <свят> Какое? Какая? Ты знаешь песню? До своему... скорой встречи До, До скорой, скорой встречи Жопу! Моя любовь. Я ужасный игрок в эту игру Ужасный игрок! Э, Саша, следующее да. слово Туловище Бери своим туловищем! что? что? Шевели своим туловищами. Жень, пожалуйста. Я не подсказывал. Можешь типа. мне, пожалуйста, пораньше говорить более понятные слова, чтобы как бы, ну, чтобы интереснее смотреть было. А то Саша. А, хорошо, давай, Рома, туловище. Шевели своим туловищем. Сашек Куда? <сисал> Слово понять. Время пошло. А это мне? Да. да. А... Понять, понять. Я понимаю, что я пролетаю. И я понимаю, что я пролетаю. Ну, а это Ляпи с или группа Жуки? Или? Ну, типа... больше информации. Ну, что-то типа любит тракториста, любит, там, трубача. И я понимаю, что я пролетаю. а, -а, -а, -а да, что-то есть. Ну, блин, ладно. Если ладно ты обман... Это группа Жуки, по-моему. Нормально, нормально. Если ты нас обманул, ты потом будешь отвечать сам перед собой, а это Перед своими жизни. подписниками. Саша, слово. Девочка. Девочка Оля, немного боли, немного боли. Даже не Да, вот да четвертый. Пачка. Да, это не считается. Не считается. считается. Это Даня. Дантес и Олейник. Итак, Рома, слово макияж. Время пошло. Макияж. Каблучки и макияж, это день наш. Нормально, это реклама Оллэйс. Ну это же Да, Серьезно? Вы да. мне это засчитываете? Я я ну да, это песня -э э -э -э -э -э. -э -э. Блин, спасибо, ребята, приятно. Я бы не засчитал себе это. Я, я что? А я считаю это песней ah. То, что Женя, ты ее слушаешь целыми днями на репите, не делает ее полноценной песней Хэ Эээ Александра. Слово пить. Можно сказать. Питере пить. Питере. Ты можешь петь? Пейте, репить. Другое дело. Да. Рома, следующее слово «смешной». Время <смешной> идет. Сука, смешной. Смешная погода сегодня. Нет, только песни. к сожалению, даже реклама такая нет. Sorry, bro. Смешная погода. Ну, Поёшь, ты красиво очень. Сегодня. Сегодня. Какая смешная! Не, ну звучит очень правдиподобно, Да, скорее всего. Зап... Засчитываем. Не нет, Конечно. нет, нет. А скорее. что, есть смешное? Ну, есть у тебя при понимании, что э... я могла бы за Да, например, у Диана Курской есть. <смех> <смех> он! Он такой смешной! Не вижу смешной других кандидатов! кандидатов. дальше песня, ой, слово! Блондинка! Время! Ооо! Раньше я была натуральной блондинкой, что там такое, а потом такой, эй, детка, я теперь брюнетка, дыша, не смысла. Так, ребята, свара. В... <связь> Мне нравится уровень сосая, <связь> который <связь> происходит. <связь> Просто это социальный ролик, потому что сейчас происходит полный сосай. Следующее слово пока. Пока, типа? Да, типа пока. Время пошло. <связь> Пока, пока. <свес> Зывают. Нет. Я думаю, все. что Рома скорее всего не выставит это видео. <свес> <свес> <свес> я просто я думал, что я знаю все слова мира в песнях. <свес> Реально. Не, не те песни слушаешь. <свес> не те слова ты подобрал. В следующий раз ты сам будешь подбирать. С удовольствием. Ага. И ты знаешь, выиграю. Следующее я. слово. Гореть. Время пошло. А можно менять? Да. Да. Да. Гори, гори, моя звезда. Жизнь Саша Паретта пошла просто Что не песня, то какое-то говно мамонта старое Охрана Охрана, отмена, винучи сказа мне Лена Назвам Майонез Я знаю Молодец Слушай, ты всего лишь на, 4, на 3 балла меня опережаешь Следующее слово. жопа Серьезно? Но было, было такое. Вчера мне Рома, Прям короче, Олина попа, Олина Олина попа. попа. Ну можно Это так? Другое слово. Ну блин, ладно. А нет слова? Нет песни со словом жопа. Сомневаюсь. Ну нет, реально. Сомневаюсь. Следующее слово. Mm -hmm. О, есть тверкая тверкая тверкая своей жопой. Нереально, Но ну, уже поздно, но все, все равно. Ну, нет, давай не зачитаем. Нет, время вышло. Я не буду тебя поддаваться, я и так выигрываю. Следующее слово. Толпа. Это мое слово, типа. Да. Господи, Прекрасно. это серьезно, Женя? Толпа. время. Продолжим. Итак, следующее слово. Пар. Мы с тобой не пара, прости. Давай еще раз, Настя, как мне не говорите нам, мы не пара, не пара. Ставь я восьмерочку. Херёрочку. Злится. Не умеет проигрывать. Вообще. Вообще. Следующее слово. Так. Бикини. Цвет настроения синий внутри Мартини, а в руках бикини. Ура! Ну, на самом деле тут спорно, потому что есть как бы разное мнение по поводу того, что там за слово. И там говорят, что там тикини, типа, это такой напиток. Мы зачитаем, я пою бикини всегда. Хорошо, ребята. Если что, уважаемые ребята в комментариях, если вы не согласны с тем, что можно было мне засчитать этот балл, ставьте дизлайк. А ладно, так. следующее слово. Тату. На эту и на ту набью себе тату. Ты быстро работаешь. Я? Да. Чтоб ты так быстро по доме убиралась. Я убралась. Вы ушли за кофе, я все убрала. Рома, следующее слово. Дышать. Сложно дышать, я не могу, О, здесь так красиво, я перестаю дышать, Ура, е. звуки мать. на минимум, чтобы не мешать эти облака, фиолетовая вата, как ну, актуально. петь так я долго спела. эту песню, ну а что делать, Ладно. итак, следующее слово, такой, а ты такой, красивый, с бородой, почему это такие <свист> простые <свист> песни, <свист> я не слова, я я не знаю, надо было вовремя проиграть в комстри. Так, следующее слово нельзя. А, потому что нельзя. Потому что нельзя. Потому что нельзя быть на свете. Красивой такой. На. Нагоняю тебя, Кыся. Нагоняю. Еще 3 балла, я уже тут пляшу Хоть на было, твоем было месте. Такого у нас слов осталось. Дальше следующее слово. Мне. Тебе. Школа. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. <звучит> <звучит> Саша песни. Когда, я, когда нас... я предложил Саше снять это видео, она первое, что она спросила, это, а мы на будем из советских мультиков? <звучит> Я, я в детстве смотрела советские мультики, они в Ну, мне нравилось. Видно. Детский мир был мой любимый канал. Видно. Разговариваешь как пятачок. Следующее слово. Давай. Танцевать. В церкви, где можно танцевать и славить Бога. В церкви, где можно рисковать, хоть сложно тут немного. Исправьте, пожалуйста, в комментариях правильные слова. Если что, напоминаю, что у меня в комментариях действует следующая движуха. Я потом случайным образом выбираю один комментарий и рисую автора этого комментария. Поэтому, чем больше комментариев ты напишешь, тем больше шансов быть нарисованным. Не правда ли, Александра? Правда. Пиши комментарии. Следующее слово. Да. Решено. Все решено, мама я гей, мама я гей. Это Валентин стрекал. Есть опять. Есть. Так. Следующее слово. Давай. Бас. Бас качает бас. Ну блин, мы наваливаем бас. А, Ты серьезно? Я не вспомнил ее, почему-то. Я не знаю, я сразу радостью. Я уже, я уже беру реванш у тебя, уже беру реванш. Наконец-то. Пиши новые слова. А ты еще сегодня не ночуешь дома, чтобы ты знала. Шучу. Короче, ребята, я, О, просто, я просто заранее говорю, что я хочу отвоевать свой титул. Человека, который знает песню, он на каждое слово, ну, голова не, не варилась сегодня. Такое бывает. Поэтому подписывайтесь на канал, для того, чтобы не пропустить нашего реванша. Я, я реально, я очень сильно подготовлюсь и переверну игру. Реально. Это, это, это шоу, это было всего лишь БОЛЬШАЯ ИГРУША В ПОДГОТОВКЕ! Криванжу! Лучше я сдохну и стану ноунеймом, чем прославлюсь и буду, как Саша. Это вообще не так. Пока.